Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев, компания Natan Group. А мы сегодня с Сергеем. Сергей строительный эксперт. Находимся на нашем действующем объекте. Сергей, представься. Ахалин Сергей, независимая строительная экспертиза, организация Sky Everest. Город Тюмень. Значит, ситуация следующая сергей производит приемку работ промежуточных у нас на объекте и вот на текущий момент мы выехали на объект на примере данного объекта хотим показать вам почему и как собственно говоря необходимо принимать штукатурные работы у своих подрядчиков либо мастеров которые выполняют работы на вашем объекте погнали сергей на что стоит обратить внимание когда ты принимаешь штукатурку от мастеров которые выполняли работы какие отклонения какие допуски чем проверяется и что вообще для этого надо штукатурные работы регламентируются нормативно-техническим документом, документом изоляционные отделочные материалы проверяется двухметровым уровнем желательно хорошим вот. и металлическая линейка либо наборами щуп щупов. Смотрим именно отклонение плоскости оштукатуренной плоскости стены угу. от вертикальной плоскости, угу. либо какие, какие то просветы, так скажем, где есть шишки, там прорвалы. Производим, производим замер. Да, замер. Ну, осматриваем. Вот, допустим у нас участок стены, прикладываем уровень и смотрим пузырек. То есть у нас э, четко пузырек получается находится посередине. По сути, э, эта стена подпадает под норматив высококачественной э, штукатурки. То есть 1 мм на метр. То есть если бы мы смотрели и мы бы нашли отклонение 2 мм, угу. э, оно было бы в допуске. То есть и по сути мы бы эту э, плоскость штукатуренной стены мы бы приняли, потому что находится в допуске нормативного документа. Либо просвет тоже 2 мм. То есть момент какой, смотрите, э, в былые времена э, люди ходили, там просовывали бумажки э, под э, тот же самый уровень, да? но это более такое субъективное принятие, собственно говоря, работ. Есть объективная, да, которая прописана нормативными документами. Мы ставим уровень, никаких зазоров нет, это идет высококачественная штукатурка. Если есть, допустим, какие-то отклонения, какая штукатурка может быть высококачественная, потом какая? Высококачественная, 1 мм на метр, потом идет улучшенная, это 2 мм, в основном застройщики в этот норматив штукатурят тюменские застройщики. Ну и простая это, просто правилом. То есть, ну, протягивается. Протягивается, но это где-то даже места общего пользования сейчас улучшенная штукатурка mm -hmm. штукатурится. То есть, то есть... минимум при, при Понял. Времене. То есть смотрите, застройщик штукатурит а, просто обычная... А, улучшенная штукатурка, Улучшенная, да? улучшенная штукатурка. А, 2 мм на метр. То есть через 2 метра, а, пример, если у вас дверные проемы, у вас может быть 4 мм перепад это в норме в допуске если у вас идет улучшенная штукатурка а, точнее высококачественная штукатурка от ваших мастеров то соответственно отклонение на 2 метра должны быть 2 миллиметра максимум правильно да. вот а вот у нас есть стена здесь примерно у нас два с половиной три метра здесь... да где-то ориентировочно два с половиной метра угу. сколько э, измерений идет по этой стене Два замера достаточно. Два ну, замера? Не принципиально, в принципе. Хоть 10, хоть 20. Так проверяем плоскость, так проверяем отклонение. То есть, так посмотрим. Угу. Как бы, э, смотря, как регламентируют в договоре вот именно качество вот этой стены, э, так скажем, подрядчики. подрядчики. Если они говорят о том, что она улучшенная то она проходит если они говорят что это даже высококачественно закреплено, но ну, она тоже проходит то есть качество э, штукатурки достаточно неплохое то есть оно в принципе идеальное именно угу. этой стены хотел еще заострить внимание что э, отклонение просветы это одна позиция также смотрим на наличие каких-то либо дефектов в виде трещин посторонних включений давай проем посмотрим вот у нас здесь на объекте нестандартные дверные проемы высота примерно 230 будет заказная позиция под двери по проемам что важно знать как проемы принимаются плоскость тоже смотрим чтобы она была в створе даже допустим над перемычкой то есть мы это смотрим для того чтобы не было перепадов да, потому да. что у вас дверные наличники когда после установки двери будут примыкать к стене, чтобы не было никаких абсолютно просветов. Так смотрим, так смотрим, так смотрим, так смотрим. Скорее всего у нас здесь плохая адгезия совместная, то есть существующего ранее проема, ну и каких-то именно... Пошла трещина. У нас, то есть смотрите, два разнородных материала. Есть штукатурка белого цвета, здесь у нас идет ротбанк, потом у нас есть еще внутри сам проем. Он здесь или выпиливался, а он здесь выпиливался в стене. Как можно поверху заметить. Вот. И у нас есть здесь вот такой участок. Давай его посмотрим. Вот такой прибор высокоточный. Это кияночка с резиновым наконечником. С помощью нее также осматриваем штукатурные работы на предмет каких-то бухтящих участков. Но актуальнее это в санузлах. Там цементно-песчаная штукатурка. И в принципе бывает так, что она. Адгезии бухтит. не имеет, и участок штукатурки он отстает от основной э, от массива стены. То есть... ну, впоследствии это, соответственно, в плиту уложили, она потом отошла вся. Да. То есть тут музыкального слуха особо не требуется. Тут явно слышно, что тут у нас э, участок бухтит называется так. Слово бухтит. Вот здесь не бухтит. Угу. То есть примыкание и адгезия у нас нормативное, так скажем. А здесь у нас слышим пустоту, то есть на этом участке нету сцепления совместного совместного. Давай разберем? Ну Можно. О, Как хорошо. Смотри, что они сделали. Вот что они сделали. Проем от застройщика. Что мы здесь видим? Верхний слой перетертый. Да. Он просто был заглинцован, его затерли по штукатурке. Наши со своей стороны не сделали насечку. И получилось, что вот такая вот ситуация. Верхний слой штукатурки от застройщика, он расслоился. Внутри слоя получается. Наш слой штукатурки держится на этой штукатурке, а штукатурка от застройщика внутри себя не держится. Вот, и вот такая вот плита. Почему, собственно, важно, да, вот сейчас вот это все выяснить, открыть и вообще проконтролировать? Потому что, когда у нас есть вот такая трещина, она у нас здесь вообще, ну, ясно, понятно, что у с двух сторон. Вот, и если бы мы это сейчас не выявили, то потом, когда у нас здесь будет наноситься следующий слой, там, шпатлевки базовой, потом стеклохолст, потом будет у нас еще пару слоев шпатлевки и возможно декоративка либо покраска то со временем этот участок он все равно отойдет правильно я говорю он все равно отойдет и в этом участке образуется трещина либо вздутие стекла холста и получается что потом вы приедете сюда на переделку через там через полгода через год в зависимости от того как дом будет активно гулять просто да? ну гулять то он не должен активно но возможно да, эксплуатация квартиры начнется эксплуатации квартиры вот поэтому важно обращать внимание вот на такие детали и важно обращать внимание на вообще каждый этап работы тех подрядчиков которые выполняют работы собственно в нашем случае нам сейчас это помогает делать сергей потому что очень сложно отконтролировать все этапы от начала и до конца самому мне допустим как руководителю компании да а нанимать сюда просто обычных прорабов ну вот здесь обычный прораб вот здесь обычный прораб, который производит приемку работы. Что мы по итогу видим? У нас э, примерно два мешка штукатурного состава. да. Угу. Вот в плитах вот это, ту, которую я унес, и еще вот этот верхний участок. Вот. Соответственно, теперь прораб это купит за свой счет. Здесь они зачистят и э, нанесут заново штукатурный состав. Вот задача у Сергея, вообще задача контроля на объекте, она заключается в том, чтобы, если дефекты есть, то их выявить. Указать заострить внимание. При желании заказчика посчитать стоимость устранения выявленных дефектов угу. и денежный эквивалент перевести. По факту, я говорю, вот здесь, что я вижу, допустим, да? Здесь два мешка ротбанта. Ну, вот. И работа. И работа. Ну. Вот, два мешка ротбанта и работа. Работа оплачена, мешки куплены. Соответственно, теперь это надо заново сделать, плюс потратить время. Вот и все. Поэтому важно на каждом этапе осуществлять контроль надлежащим образом и говорю в нашем случае говорю это независимый человек который сейчас производит приемку на объекте круто спасибо надеюсь вам было полезно обязательно комментируйте ролик пишите если тема актуальна у нас есть плейлист на тему приемки вообще квартиры от застройщика дальше это поэтапная сдача и приемка работы у мастеров поэтому подписывайтесь а в подсказочках здесь будут последующие видеоролики всплывать. Переходите, смотрите. Если вы планируете делать ремонт в своем доме, пока, пока.